Вроде и сегодня мы играем <coughs> в Дор. Ой. Мы играем сегодня в Роблокс. Пережить ночь в этом. Пережить ночь. То есть тут нужно целых 30 этих штучек. Этих штук активировать. И убежать от пылесоса. Нам нужно тут курица. Курица. Где же курица? Вижу курицу. Где столб-то? Я бы где-то тут видел. Он меня увидел, да? Как лагает-то? За него играет ботик. Вот еще... А, она, она активировала. А, вот еще появился. Мне нужно мясо. Опять бежать куда-то надо. Бесит! Бесит! Со мной еще какая-то девка. То есть стоит. Все тоже один активирую. Итак, сильно хочу порекомендовать канал Кирилл Блей Ужасы. Я говорю, зачем я его заново рекомендую? Ну, потому что... Ой. Эм, эм, и тот канал заблокировали. Так что, эм, ссылка на него канал в описании. Подписывайтесь. Видео выходит в таком формате. Даже в таком. Не, ну так быстро ядерная бомба мне как не ломается. Спасибо. Канал очень интересный, рекомендую. Вот еще один составился. Лук нужен, лук, лук, лук, лук, лук, лук, лук, лук. А, где что-то там где-то да заставлю Туда нужны сосиски сосиски где же у нас сосиски да, сосиски и грибы и арбуз нам нужны сосиски грибы о вот это классная хрень Сюда? сюда мне нужно печенье мне нужно найти гриб печенье надо взять печенье печенье печенье Я... так есть время есть время есть время есть время Грибы! сюда а -а -а, спагетти спагетти а ее ударили а за нахером не мило мыло ладно Раз она у нее, значит, нужны. а, -а, -а! мать! А чё ты тут-то делал? Я думал, вот тут, это красное я увидел. Говно-то собачье. Господи, теперь три минуты ждать. За три минуты вряд ли у меня она успеет заспавниться. Вот это говно наступать нельзя. А, она сдохла? Реально? Я один остался. Активировала только 13. 13. Мне нужно еще грибы взять, потому что там еще не активирован. Что тут? Нужно какое-то. Что это такое? Сэндвич с мороженым. Ах ты шварь. Отстань! Да, там еще это говно лежит. На, него, на На него лучше рекомендуется не наступать. нам что надо было? Арбуз, ляха, муха, точно. Значит, нам нужно выкинуть. Я сейчас на этот, на этот люк наступил, меня эта падла выскочила. Я обосрался. понесу ступой. Я активировал только 14. Сыр нужен. Активирую это. Сыр. Вот видите, на вот, это, на вот это говно не надо лучше наступать. Сразу вам говорю. Так, осталось совсем немного. Где он? Ага, вижу. Где я еще там? Мне еще жизнь-то восстановится. Тыква нужна. Я ты... Да ты твою мать, ты откуда тут-то взялся? Ладно, я не пойду тут лучше. Где тыкву-то я возьму вам? Я не знаю, где тыква. Тыква-то я не знаю, где у нас лежит. Я его точно вижу. Где тыква лежит, то я не знаю. Как понимаю, мне нужно маска. Что Ты Я не Я не знаю! Так, осталось 9 этих этой херни, этих хрень активировать. Теперь 8 осталось. Теперь у всех убить 3 вашего базовой скорости. Ну да ну-то серьезно. Нет, но бумага мне нужна тут еще ах ты ж тварь Ага. Попкорн. Лук не нужен. Лук-то. Вот он рядом только. А, их двое! Мне осталось активировать шесть этих херовьей. Ага. По десять секунд, как это много. Картошка мне нужна. Где картошка? Чего? Это лимон был? Да. Мне осталось 4 этого говна найти. Сюда пубкорм нужен, да? Да, пубкорм. Только где мне его найти сейчас? Попкорн вот он. Угу, вот еще что тебе нужен? Виноград. Спасибо. Виноград. Да ты издевайся. Я активировать столб и за виноградом. Виноград, где ты? Кто что пролил? Что что пролил, постарайтесь. Кто что пролил? Постарайтесь не мимо. А ты прям идеальный. Мне нужен виноград. Где он? Где виноград мой? Вот он. Как ты ж тварь? Вы ч? Объединились, что ли? Молодцы! Где молоко лежит? <связ�> угу, молоко, о, тоже еще что у нас? Курица нужна. Его там сейчас все Осталось активировать последний. Ты пошла ты нахер морковь. Я просто пойду и активирую тот, какой хотел. Да, да, я прошел. Магазин открылся. Йоусурвид Тиннидж, ты прожил ночь. Ура! А-а-а! наконец то Да! Всем спасибо за просмотр, всем спасибо, всем пока!